всем привет вы на канале Vesta Lab сегодня видео пойдет на моей машине расскажу что с ней случилось за четыре года постараюсь рассказать это простым понятным языком и без всякой воды поехали начнем пожалуй с самого главного с кузова по кузову в принципе машина мне нравится по внешнему виду это естественно на любителя но до сих пор радует глаз это приятно приятно то, что нет таких косяков, как на предыдущих моделях автоваза, то есть рыжиков в непонятных местах, как на крыше, капоте и так далее. Значит, этого, внешняя машина защищена хорошо, я считаю. Нет ни одного рыжика, волдыряка и так далее и тому подобное. Есть вот такой момент у меня, сейчас покажу. Попал в ДТП. В прошлом году, в сентябре, получается, дверь я поменял, поставил заводскую. Ну, нашел заводскую в родной краске. Вот арочку я еще не сделал. Как бы голый металл, видите, да, он светлый. За почти ну, год с лишним, год и три месяца с ним ничего не случилось. Без проблем. Сейчас на дворе у нас ноябрь 2021 года. Здесь, конечно, сейчас может быть не видно, но Пороги держатся хорошо, нище тоже. Когда я покупал, сделал дополнительный антикор, нище то есть битумная мастика была там нанесена у дилера. Ну, как так говорится, в этой бочке меда есть ложка дегтя. Сейчас я вам покажу. Сейчас видно, конечно, не будет. Есть у меня отдельное видео на канале про... Ржавчину навесьте. Если что, вот по ссылке можете посмотреть. Ну я сейчас покажу вам, где это находится. У меня это буквально через полгода проявилось. Есть такой недостаток. Вот э, на стыках металла. Вот, где стык металла. Тут вот один лист, второй лист. И стыкуется точечной сваркой. Между ними возникали небольшие очки коррозии. Как бы я сейчас все обработал. Это как увидел. Это буквально через полгода произошло. После того, как купил. В остальном, в принципе... По кузову все отлично, даже вот изнутри, по стыкам на капоте, как обычно бывало у наших машин, ничего такого нет. По стыкам, кстати, бюджетный на марке тоже ржавеют. Могу отдельное видео про это сделать, если хотите, если кто не верит. По кузову, в принципе, что еще сказать. Ну, хотелось бы сказать, конечно, вот уж начали про кузов. Кого-то вот раздражают эти зеркала. Да, есть у них такой недостаток, они свистят на скорости, где-то 120 км в час и выше, есть такое дело. Сейчас, насколько я знаю, зеркала есть нового образца, с 20-го или с 19 -го года они пошли, по-моему, с 20 -го. Ну, все знают про эти ограничитель дверей, я их доработал, поставил шарики, стало немного лучше, но хотелось бы еще лучше. Ну, в принципе, это лучше, чем с завода. Есть какая-то фиксация уже приятно. Ну и всеми любимый тест, как мнется металл. В принципе, сильно он не мнется, мне кажется, у всех прожимается здесь. Есть немного, ничего страшного в этом я не вижу. В остальном, в принципе, меня все устраивает. Вопросов кузова у меня нет. По сравнению с тем, что было, это большой шаг вперед. Также вот у меня машина одна из первых универсалов куплены в ноябре 2017 года. А вот видите, старый жабо да, у нас стоит. Вот здесь натирает краску. Здесь есть, у меня немного до грунта дотерла. Я поставил вот такой вот лайфхак, так называемый. Ну, насколько я знаю, с 2018 года пошло нового образца жабо. Вот здесь она как бы, острые края натирают краску. Есть такое дело завод исправил это это приятно в принципе больше кузова у меня вопросов нет я больше сказать здесь особо не нечего в принципе все в норме вот учитывая небольшие недостатки которые я уже указал дальше мы будем говорить про двигатель в первую очередь сразу хотелось бы затронуть вопрос опор двигателя здесь они вообще честно говоря сделаны Слов, я таких не подберу. Скажу без мата не очень хорошо, мягко говоря. Они все у меня заменены, кроме нижней, она мне доработана, то есть усиленно под спорт. То есть здесь у меня стоит гидропора, наши ребята Чебоксары делают. Вот у меня есть видео на канале, когда мы ее ставили еще. Но я ее сам лично доработал, поставил вот этот, вот эту тягу я поставил два сален блока тяга. Для того, чтобы увеличить ресурс этой опоры. Потому что эксплуатация этих опор показала их низкую надежность и малый ресурс. Ну вот с этой приблудой гидропор у меня работает порядка 30 тысяч. В принципе, без проблем. Я ей доволен. На коробке передач у меня стоит тоже разработка наших ребят чебоксарских. Если кому надо, ссылка будет в описании по поводу приобретения этих опор. Правая опора уже у нас продается от Fiat Ducato, она более усиленная и доработанная. Вопросов, в принципе, к ней нету. Дальше по двигателю что у меня делалось? Менялся вот шланг вот этот. Изначально завода было ужасного качества. Там резина буквально мне трескаться начала через 3-4 месяца. Вот на первом ТО мне его поменяли. Также мне на первом ТО Проклеили башку с тех пор проблем с ней нету. Небольшое запотевание было на картере. Мне ее сделали герметиком, замазали. Как бы там, ну там так оно и есть. Как бы запотевание небольшое, поэтому я сильно на это внимание не застряю. В принципе, можно с этим жить. В принципе, движку, что еще хочу сказать, мотор у меня 1.8. Расход масла порядка полулитра на 7-8 тысяч километров. Я меняю в этом периоде масло. В принципе, меня это устраивает. Большим расходом я это не считаю. Но знаю, что проблема масложорная в движках есть. И у меня, у знакомых тоже она была. Также у меня... Машина прошита прошивкой ММК. Это у меня зимние мозги. У меня их две штуки. Сейчас покажу летние. Ну, в принципе, что их показать? Они такие же. У меня багажник сейчас лежат. Сейчас покажу. Эти мозги летние. Объясняю, почему я так сделал. Эти летние мозги, на них можно ездить только на 95-м бензине. Но они наиболее полно раскрывают потенциал мотора. Машина намного шустрее с ними становится. Очень чувствительная педаль газа. И расход с ними на литр меньше, так что то, что топливо дороже, не особо, не, никак не сказывается на кармане, проще говоря. Машина становится очень динамичной. Именно то, что я хотел бы с завода, как бы, чтобы она ездила так. А, почему не езжу с ними зимой? Потому что здесь а, электроника, то есть система стабилизации и тому подобное, они очень слабо работают эта машина, машина становится как бы немного опасной. Тем более у меня жена ездит на ней возле детей. Поэтому я поставил на зиму вот ММК. Она плавненькая, с низов хорошо берет, но с ней расход вот выше на литр, чем с летней. И наверхах она вяленькая такая прошивочка. В остальном она полностью меня устраивает. Нет никакой дерготни. Просто комфортно ездить. Также обязательно досмотрите видео до конца. Я сниму один из цилиндров, катушку с одного цилиндра, свечу, залезем в двигатель внутрь, посмотрим, что там творится у нас с цилиндрами. Дальше по коробке. По гарантии мне меняли здесь ведомый диск сцепления. А в итоге он шумел. В итоге шум Прекратился, но через 2000 опять начался шум, но я думаю, что это выжимной подшипник. Менять по гарантиям его никто не стал, сказали, вот мы уже лазили туда, больше лезть не будем. Временем не было особо с ними разбираться, ездим до сих пор так. Машина новая, а проблемы старые вазовские. Выжимной подшипник опять здесь тоже слабым местом оказался. Посмотрим, как дальше он себя поведет. В общем, в коробке есть такая проблема. В остальном коробка без проблем. Коробка Рено у меня здесь стоит. Вопросов к ней у меня нету. Ведет себя отлично. Ну и пробег, честно говоря, у меня здесь 62 с копейками. Покажу сейчас чуть попозже. Можете, кстати, заодно оценить подкапотное пространство. Я его ни разу не мыл. Так, может, протирал сверху что-то. Вот и 4 года оно вот в таком состоянии находится у меня. Защита стальная установлена дополнительно у дилера при покупке хотел сказать про электрику по электрике нет никаких проблем слава богу аккумулятор я уже поменял объясняю почему пробег как видите за 4 года у меня небольшой зимой она еще меньше ездила это примерно 70% примерно пробега летнего получается 30% зимнего аккумулятор у меня за 3 года просто умер вот в прошлом году я его в ноябре поменял. В ноябре или декабре точно не помню. Ну, в конце года. Так что это уже второй аккумулятор на машине. Ну что, про салон рассказать. Только пару моментов. Ну да, слабый пластик. Есть такое дело. Машина бюджетная. Особо слабый он на дверях. Сейчас, секундочку. Камера у меня сегодня фантастическая. Снимает вообще супер. Как есть, так есть. Не обессудьте. А есть царапины здесь от ремня, от бряжки пляшки... от... ремня. То есть такое дело в багажнике, я сейчас покажу. Ну, меня вот больше всего бесит, честно говоря, вот в этой машине. Это вот кнопки стеклоподъемников. А вот, это просто ужас. Вот одна шатается, она уже наполовину поломана, Работает, пока еще, конечно, контакты есть, но пользоваться очень неудобно уже. Она поломалась сейчас покажу то есть чтобы поднять вниз она спускается без проблем надо вот чуть-чуть назад сделать и вот так нажать иначе никак так пассажирская она работала вообще очень мало но при этом вот чтобы сейчас поднять надо вот так вот нажать на него понятно да когда вот это убожество они уберут с машин, я не знаю. То ли у них этих кнопок с там лежит на столе вперед. В остальном, в принципе, притираться не буду. Меня все устраивает. Удобные сиденья. До сих пор они мне нравятся. Все, в принципе, под рукой. Сказать особо нечего. Только вот это произведение искусства меня раздражает здесь. Слабый пластик, я уже сказал, бюджетная машина. Они, этот пластик и на корейцах, и на одноклассниках, и на немцах будет, в принципе, такой же примерно. Багажники багажнике тоже этих царапин. его куча. Но багажник мне все равно нравится. Функциональный. Шторочка это удобная. Крючочки. Сеточка. У меня еще органайзер был. Ну, есть, лежит, у мне как бы не нужно особо. Вещи вот вещь я называю бар. Очень удобно что-то хранить. Там вот насос, у меня там масло. Как бы я уже сказал, что пол-литра доливаю за замену. И всякую прочую мелочь можно сложить Удобно. Кстати, сюда в нишу. Внутрь туда хочу поставить усилитель. Как будет время, сделаем. Есть розеточка вылазки на природу удобно очень. Здесь тоже ниша, ну вы сами знаете, что здесь есть у нас. Здесь у него домкрат, трос, все дела, баллонник. Функционально удобно и просто. В принципе, что я еще вот доделал по электрике. Мне вот не нравилось, как подключена магнитола, то есть без ключа она не работала с завода. То есть обязательно ключ должен быть зажигания. Собрал небольшое устройство реле времени, подключил его также к сигнализации. Вот, допустим, ключ у меня в руках. Как видите, магнитол работает. Будет работать 40 с копейками в минут, потом выключается. Вот сигнализацию я ставлю. Все, она глохнет. То есть удобно. Вышел с машины, поставил на сигнализацию, музыка не работает. Аккумулятор не сажается. Открываю. Все. Она работает. Удобно. Надо было завод так делать. Видео есть у меня на канале про это устройство. Так что вот держите ссылку. Что еще? Кто-то там писал про очечник, кто-то там очки не вмещаются. Я вроде тоже не маленький, вот у меня очки тут лежат, без проблем, вмещаются. Нормальные такие очки. Вопросов нет вообще к этому очечнику. Знаю, его сейчас ставят только в богатой комплектации. Автоваз начал на всем экономить. Знаю, что сейчас не ставят усилители бампера. В задний точно я это видел. Ну, это, честно говоря... Пошли по пути корейцев. Это не радует. При том, что цены на машины выросли в разы. Кстати, хотел показать пробег. Сейчас, секундочку. В данный момент у меня вот такой пробег. Расход 10,9 литра вырос. Потому что сейчас у нас холода как бы. И прошивочка у нас стоит уже. Не летняя на 95-м. Летом был расход 9 литров. При далеко не стариковской езде. Сейчас 23 км, сейчас средняя скорость. И вот такой расход. Где-то литр разница. Летом, если вот ездить на ММК. Потому что я ездил в прошлом году на ММК. Вот, был десятку у меня расход. 9,9, 10. А сейчас вот 8,9, 9. Вот так примерно. Литр точно есть. При этом машина шустрее, как неудивительно удивительно. Ну давайте по ходовке. Сейчас я выйду на улицу. Расскажу вам про ходовочку, что мне там делалось, что я делал. Кстати, забыл сказать, по гарантии мне вот на первом ТО меняли правую опору двигателя, она уже была изношена в этот момент. Ну, на 30 тысяч я поставил гидроопору. Она вот выхаживает 1015, все, там как бы начинается большой зазор, она начинает стучать, скрипеть, вот у кого стучит машина, что-то впереди в подвеске, как вы думаете, Обратите первое, первое самое, внимание на опоры, прежде чем лазить в подвеску. Так, по подвеске, что у меня делалось по гарантии. По гарантии на втором ТО на 30 тысяч мне меняли Нет, самое... а, саму штангу стабилизатора поставленного образца, где сайлентблоки уже приварены. Ну, резина приварена к металлу. В принципе, проблем с ним пока нету. вот За 32 тысячи километров. Что еще мне делалось по гарантии, по подвеске? Да, в принципе, больше ничего. Сам я где-то на пробеге 55 тысяч менял косточку с левой стороны, переднюю. Правая у меня стоит родная. Что еще? Ну, в принципе, все. Я больше подвеску не лазил. Все с ней нормально. По светотехнике, слава богу, все нормально. Ни одна лампочка до сих пор не перегорела. Менял только ходовой огонь. Вот с этой стороны. Почему два раза пришлось менять? Не знаю, почему так получилось. Ну вот первая лампочка у меня очень быстро на перегорела там буквально на двух на двух трех тысячах там перегорела. Еще, кстати, хотел продолжить. Первое время вот очень доставала дерготня при переключениях на первую 2 с первой на вторую передачу. Особенно это проявлялось. Как бы это исправилось? Вот, только прошивкой. И еще хотел бы заметить, эта машина очень чувствительна к качеству свечи зажигания. Есть такой момент. В первую очередь, прежде чем куда-то бежать, прошивать или еще что-то делать, поменять свечи на хорошие. Гарантированно хорошие свечи поставьте. Помогает, кстати. Но не полностью. В принципе, что еще сказать. Машина меня устраивает. За этот пробег ничего в ней не сломалось. Не считая того, что один раз я заправился на не очень хорошей заправке, у меня много мусора попало в бак, имел с этим проблемы. С одной очистки даже все у меня не прошло, пару раз пришлось бак прочищать, но честно говоря, надо его целиком снять и прочистить, я думаю. Еще доработки я забыл сказать, повысил давление топлива в топливной рампе до 4,1 атмосферы вещь. Одна из моих лучших доработок, я считаю, вот тоже при дерготне она помогает. Мне лично помогло. Думаю, что, конечно, это может сказать на ресурсе насоса. Пока он работает. Доработку сделал в прошлом году, в ноябре. Пробежал где-то порядка 15 тысяч, около. Точно сказать не могу сейчас, в данный момент. Сейчас мы поедем в гараж. Открутим, я думаю, четвертый цилиндр, самый как бы такой слабенький, да? И посмотрим на состояние его изнутри. Да, забыл еще сказать. Поменял передние колодки на пробеге 30 тысяч. 32 тысячи, если быть точнее. Задние колодки на пробеге 45 тысяч примерно. Сейчас покажу, какие назад колодки поставил. Вот последние 5 тысяч, они у меня ужасно скрипели. При движении с задним ходом и торможении при этом. 2005 пять это терпел. В итоге я их поменял. На, сейчас покажу на что. Вот колодки от Калины и Гранта Спорт. Вот такой артикул. Вот до такого состояния они вот дошли за 45 тысяч. Родные колодки. А теперь мы поедем в гараж. Открутим, я думаю, четвертый цилиндр. Все я откручиваю, смысла не вижу. И посмотрим, что там внутри с ним творится с помощью эндоскопа. Еще хотел сказать, главное, что мне нравится в этой машине, это ее подвеска. Она отлично глотает неровности, при этом на ней комфортно ехать на дальние расстояния. Повороток себя хорошо ведет, предсказуемо. Это главный плюс этого автомобиля, я считаю. Сочетает в себе энергоемкость и управляемость. Я считаю это большой плюс. Не знаю, она у меня не гремит, или я что-то не слышу. Пишут, что она гремит, там кого-то что-то еще как-то. Возможно, есть такое дело у кого-то. Стабильность качества не главный козырь автоваза. Я все равно так считаю. В первую очередь проверяйте опоры двигателя, а лучше поменять их на нормальные. Ну вот мой гаража, у меня здесь такая машинка стоит. Я ее красил в сентябре в этом году. Как бы человек пока просил здесь ее подержать. Хотел показать резину летнюю. Маленький такой отчет. Резина штатная, мотодор. МП-44. Так, осталось на ней 3 мм протектора. Я уже замерил. Да, буду менять ее в следующем году. Не стоит, я думаю, уже ездить на такой. В принципе, резина понравилась. Ну, немножко шумная, конечно, она, если честно. Ну, для своей цены, мне кажется, она отрабатывает нормально. Где-то порядка, наверное, если 70% я бегал летом. Порядка 40 тысяч на ней отъездил. Ну, кто-то может сказать, что для 40 тысяч большой износ. Возможно. Возможно, но. В принципе, неплохая резина за свои деньги. Диски красноярские, феникс, кайка. Оценку им твердую, 4 с плюсом хочу поставить. Ну, 5. Что 5 поставить, надо еще побольше поездить. Мог, мог бы и 5 поставить. Отличные диски. Ловил немало ям на них. Отлично себя показали. Прочные, надежные. Рекомендую посмотрим свечной колодец у нас без масла чистый аккуратный Сейчас посмотрим с поршнем поршень удивление чистый какие-то белые вот такие пятна я сначала думал что этот самый как бы там прилетел с кат коллектора катализатор прилетел ну, я крутил маленького чтобы попасть в нмт нижний мир получается думаю что это капли бензина на это и похоже, если честно. Ну так, на удивление, поршень чистый. Абсолютно. Сейчас ставим зеркальце. Посмотрим клапана и хон. Хон, как видите, это самое... Как будто даже машина не ездил абсолютно. Меня сам удивлен. Я думал, что будет хуже. Факт есть факт, вот так оно и есть. Сейчас клапана посмотрим. Ну, клапана уже сначала посмотрели, они чистые были. Сейчас посмотрим вкусные клапана. Тоже чистые, без нагара. Есть немножко, немножко нагар, ну это нормально, это должно быть. Даже ступеньки, честно говоря, нет большие, абсолютно. Новый ну, мотор. По сути, применяйте масло ZIC X9. В общем, на этом наше видео завершается. Вы все видели. Состояние двигателя мне понравилось более чем. Я думал, будет чуть похуже. Выражайте свое мнение лайками, дизлайками. Оставляйте комментарии. Всем всего хорошего, пока.